Всем привет, с вами Анта и сегодня мы будем гулять на сервере, такой Макс Мин, да. Ну и, конечно, там сейчас я креатив, зайдем, там я себе дом буду строить, ну, я как половину построю. Ну, не думаю, что это домка. это просто, ну, так, будем играть, да, что я сделаю туда. так. Он тут я так строю. Я ну, не так тут строю просто так для удовольствия. Тут и так не Так нечего строят так хотя бы что-то. Я так построю. И нам кавер сделаю. Тут у каждого есть сво, а там вот деревня, туда можно, и, ну, да, туда, так, это деревянный. И тут можно ходить, да давай построим что-то тут туда. Это какой-то чудо, там дверь заби закрыть, а я завершу. Жалко, что вообще одно не можно ломать там чтобы вообще клево было серо разрушил, так клево было ладно ладно уже перейти не знаю я такой дом просто построю не там ничего делать не скучно сейчас я так трохи построю и погулям на голодный и Блин, ой, что-то сильно за большой дом как-то сделал. <съем> Ладно, просто круг, как-то сделаешь. Так, да, ну дом когда сделал, не дом вот этот строишь, и кажется, что ты его начнешь строить вечно. То же самое. Когда мы гуляли сегодня, там на вообще не бегали, там друзья там ты три нафиг. там. Хотя я его люблю пить, но там сами там не сильно, но вообще люблю. Там сахара думаю я уже так уже две пост короче вот, целую... блин, там... Ой, блин так стоит 100... не ну честно прошу сам Но я подумаю выпаду и так на чем подострой там да не я так делал удовольствие о. Моя моя. Так я как я там сделал шума. Давайте тогда попробуем. Ну, мы вот там на рогу срис. Один. А Не, они брешет. Mm. Yeah, там сейчас за... Заходишь, а там этим. Я буду. Твое? Я попробую. Просто там. ТПЛ. Там. Там. Г. Давайте попробуем. Все вообще. О. Правда? Круто. Не решит. Фигня. Взять. Ну, ну, да. реально понятно, ты вошел и что, как сделать, хотя бы сказали, вот так можно, Но тупо, тупо, тупо, как, как он сделал, не это что его, не реально, а как Лучи, уже спал и напрям сюда сюда сюда сюда сюда поиграем сюда сюда еще поиграем, знаете, Коля то что не было этом дюйка. Ну, а, он не работает. Пускай его не понял. Что за Какого он не работает? Да, офигенно просто. Что за феню? Чтобы же было накрытие метео. вообще происходит? У меня начали. Я там не знал. Он ко мне тебя про это. Вс. Бля. О, нет. Не, ну честно. Мне не интересно, люди-то могут пройти. Или просто у меня лагает. И за бандит. Из-за бандика. Ладно. Угу. все таки это надо было дома стоять под... достроить. Диночь проходит. Ну-ка, я, я с ним саму... пойти напрягать. Вс, от меня еще и перелагал так, что за да. а, так. А, что? Давай, так, все. Вот. У меня там трохи полагал. Надо просто, короче, перезайти. За это я иногда забывать. Давайте раз сыграем а в следующий раз мы да, попробуем уже по-настоящему там О, позабыл. я на этом еще не был то есть разные карты но на такой нет так это наверное не на еще был? не не был так тихенько да уже добрались до главной точки ну, короче, главная точка, то там, э, ну типа больше сундуков, там есть все, ну нужное, там, короче, все лучше. Стоп. Боже мой, пытайте сука капец, раны. Фигеть, да, круто. Ладно, сейчас еще раз с фобром понимаю, сыграть уже там с вами был Антокрас всем пока